Спасибо за возможность выступить с таким докладом. Тема моего доклада, собственно, посвящена редким опухолям желудочно-кишечного тракта. И почему это так? Потому что гастрозинтестинальная астромальные опухоли составляет до 2% от опухоли желудочно-кишечного тракта, однако это самая частая мезинхемальная опухоль а, ЖКТ. Нейрондокринные неоплазии составляют также около 2% от опухоли от первичных опухолей желудочно-кишечного тракта. И саркомы а, – это довольно-таки редкая опухоль желудочно-кишечного тракта, порядка 1-2%, и среди них самое частое это леомиосаркома. Итак, начнем с нейроэндокринных неоплазий. Здесь представлена кистологическая классификация. Как мы знаем, нейроэндокринные неоплазии делятся на нейроэндокринные опухоли, высокодифференцированные, которые подразделяются на грейд 1 грейд 2 и грейд 3 и низкодифференцированные – это нейроэндокринная карцинома. Минон – это опухоли, в структуре которых не менее 30% опухоли включает нейроэндокринную карцинома. Исходя из данной классификации, собственно, строится и лечение, и диагностика этих опухолей. При диагностике, в инструментальной диагностике, мы используем такие методы, как PET-КТ с фторглюкозой, PET-КТ с галием и DOTA-TEG, dota, dota для высокодифференцированных опухолей. Это позволяет диагностировать не только распространенность процесса, но и чувствительность опухоли к аналогам самоцитатина. Также важным а, параметром в диагностике нейроэндокринных опухолей является определение а, маркеров. Это хромогранин А, который в целом экспрессируется как при низкодифференцированных опухолях, так и при высокодифференцированных опухолях. А, уровень этого маркера говорит нам о в целом прогностическую информацию, дает. А, также это от, а, мониторинг ответа на лечение. А, и следующий маркер – это панкреатический полипептид. Он определяется при нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. И Также важными анализами является анализ на 5-гидрокси-эндолоксистную кислоту, которая определяется в моче. Это метаболит серотонина и используется для мониторинга карциноидного синдрома. Если мы говорим про цикодифференцированные нейроэндокринные опухоли, то основным методом лечения является гормонотерапия аналогами сама которая позволяет как контролировать симптомы заболевания, так и обладает противоопухолевым эффектом. Здесь представлены те препараты, которые используются и указаны у нас в рекомендациях. Таргетная терапия также применяется во второй линии в последующих линиях, это сунитинип и веролимус, которые показали свою эффективность в исследованиях. Сунитинип зарегистрирован только для нейронокринных опухолей поджелудочной железы, а виролимус как для поджелудочной железы, так и желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим про химиотерапию нейронокринных опухолей, то нейронокринных неоплазий то э, показанием для назначения химиотерапии это является низкодифференцированные опухоли, нейроэндокринная карцинома, а стандартным является первая, э, ли, первая линия терапии э, по схеме EPET с этопозит, и, и во второй линии это ФОЛФОКС или ФОЛФИРИ. И такая же аналогичная в целом ситуация для поджелудочной железы, единственное при э, высоком Высокоопухолевой нагрузки при высоком индексе пролиферативной активности, возможно назначение химиотерапии также при G2 нейроэндокринных опухолях и при G3 назначение в первой линии томозоламиды с капистабином а при карциномах – с этапозитом. Обратимся к исследованиям, которые были доложены за последний год по нейроэндокринным неоплазиям. А здесь представлено исследование, которое было доложено на АСКО в прошлом году, рандомизированные исследования томазламида по сравнению с томозоламидом с капицитабином при нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. В целом, у нас уже были данные о том, что данная комбинация она эффективна, но по данным маленьких исследований и ретроспективных анализов. И это уже было рандомизированное исследование, куда включались пациенты с метастатическим, метастатическими нейроэндокринными опухолями G1 G2, и были рандомизированы на получение томозламида и каптитамиды с томозоламидом. В данном исследовании было показано улучшение выживаемости без прогрессирования. Медиана состояла 22 месяца в группе комбинации и 14 месяцев в группе томозоламида. И это было статистически значимо. Однако по общей выживаемости статистически значимых различий не было, но, возможно, это связано с недостаточной мощностью исследования, чтобы показать эти различия. Также частота ответа улучшилась при применении данной комбинации, и длительность ответа а, также была выше в группе капецитабидности мозоломидом. А, еще одно интересное исследование — это применение а, неволумаба в комбинации с платиновым дуплетом при а, нейроэндрокинных опухолях G3. В целом мы знаем, что частота ответа на первую линию химиотерапии составляет порядка 30% и выживаемость без прогрессирования 4-5 месяцев, а общая выживаемость достигает 11 месяцев. В данном исследовании добавляли неволумаб к 6 циклам химиотерапии, дальше в поддержке до 2 лет продолжалась терапия неволумабом. Включались в большей части пациента с нейроэндокринной карциномой, и локализацией чаще всего это была поджелудочная железа. Мы видим, что частота объективного ответа составила 54%, это чуть выше, чем при химиотерапии мы видим, и контроль над заболеванием составил 80%. Выживаемость без прогрессирования составила 5,7 месяцев, а общая выживаемость – 13,9 месяцев. И ну, необходимы дальнейшие изучение этой комбинации в рандомизированных клинических исследованиях. И еще одно исследование по второй линии нейрондокринных карцином – это добавление биоцезумаба к комбинации фолфири. Пациенты с нерендокринными карциномами были рандомизированы а, на комбинацию фулфири с биоцизумабом, либо просто а, стандарт фолфире. В целом, это исследование было негативным, потому что не улучшилась общая выживаемость при добавлении биоцезумаба. И мы даже видим, что в группе фалфири медиана общей выживаемости была чуть выше 8-9 месяцев. И также медиана выживаемости без прогрессирования тоже не улучшилась от добавления биоцезумаба. Однако, чуть выше была частота объективного ответа. Вот. Однако, все-таки добавление биоцезумаба не поддерживается по результатам данного исследования. Uh, и Это исследования, которые в целом uh, проводятся сейчас, и было бы интересно посмотреть в будущем на результаты данных исследований. Это исследования uh, по первой линии, фулфиринокс, по сравнению с платиновым дуплетом, и исследования по второй линии, сравнение капицитабины с темозламидом, по сравнению с фулфири. Перейдем к следующему. опухоли это гастроэнтестинальная астромальная опухоль. Как уже было сказано, что это ну, редкая опухоль желудочно-кишечного тракта, и преимущественно болеют ею пожилые люди, однако могут, может встречаться и у детей, связанных с генетическими синдромами. Иммуногистохимическое исследование является обязательным для подтверждения данных опухолей. Это CD117, цекит или DOC1. И также, как я уже сказала, 5% ассоциировано с генетическими синдромами. Наиболее частой локализацией жестов является желудок. Если мы говорим про терапию метастатического заболевания, то стандартом первой линии является применение имотиниба при прогрессировании процесса, возможно, увеличение его дозы. Во второй и в третьей линии зарегистрированы сунитиниб и регарифениб. Если мы говорим про четвертую линию, у нас не одобрен этот препарат, но он одобрен за рубежом. Это репритениб, который показал свою эффективность в исследовании по сравнению с плацебо. И результаты исследования с АСКО исследователи попробовали изучить, изучить данный препарат репритениб по сравнению со стандартом второй линии с сунитенибом при терапии метастатических гастроэнцитальных стромальных опухолей. Здесь представлен дизайн исследования. И это исследование, к сожалению, было негативным, потому что а, не было достигнуто увеличения выживаемости без прогрессирования, а, и а, сунечини все-таки остав... остается стандартом второй линии терапии. А, Репретини в целом хорошо приносился, а наиболее частыми побочными явлениями были алоpecia, слабость и миалгия. А, и а, последний раздел — это саркома желудочно-кишечного тракта. А, это довольно-таки а, редкие опухоли. По данным литературы, а, с 2000-х годов было зарегистрировано 73 случая леомиосаркома желудочно-кишечного тракта. Нужно сказать, что в литературе указан а, тот факт, что до 2000-х годов до 1990-х годов ошибочно диагностировали не саркомы желудочно-кишечного тракта, а джесты, так называемая эра до тестирования иммуногистохимии данного биомаркера CD-117, цикит И тем самым наиболее частой локализацией выявляли желудок. Однако сейчас все реже описывают данный диагноз саркомы желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто локализацией является тонкая кишка, толстая кишка, желудок и пищевод. А симптомы, которые в целом проявляются при саркоме желудочно-кишечного тракта, включают кровотечение, боль, опухолевую массу, перфорацию и обструкцию. А если мы говорим про системную терапию, то здесь подходы в, при медицинских Саркомах не отличаются и будет зависеть от гистологического подтипа опухоли. Если мы говорим про леомиосаркомы, наиболее частые опухоли саркомы желудочно-кишечного тракта, то стандартом является химиотерапия по схеме АИ в первых линиях. И хотелось бы э, упомянуть также, что при э, MSI-HI опухоли, э, по данным э, баскетного трайла, от 158 в целом и у нас, и за рубежом, зарегистрирована иммунотерапия для, для, для данных опухолей, э, и также при НТРК-транслокации зарегистрированы лаэротрикотиденипы в Российской Федерации. Э, по данным исследования, здесь представлены клинические случаи пациента с метастатическим гастроэнтестальной астромальной опухолью, которая ответила на терапию эм, ларотриктинейб эм, и мы видим очень хорошую частоту ответа вот у меня все спасибо за внимание